Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике Уступил э, год 2022, мы начали снова работать, мы снова с вами. Сейчас оперируем пациентку с охлазией кардии, есть у нее нарушение глотания, даже жидкая пища очень плохо проходит. И у пациентки желчно-каменная болезнь, которая клинически проявляется, болевый синдром, правоподреберье. Поэтому мы сейчас одновременно лапароскопически сделаем коррекцию сужения в пищеводе сделаем так называемую суп экстрамукозную экстра мукозную кардиомиотомию модификации полового и сделаем бабоскопическое колоскопирование смотрите как я сейчас это все делаю я сейчас отвел фундальный отдел желудка в латеральную сторону и теперь наша цель освободить переднюю стенку пищевода и левую стеночку пищевода от связок видите сейчас я аппаратом это делаю рассекаем как раз желудочно деформальную связочку по передней стенке пищевода потому что здесь мы будем делать кар для этого надо его весь освободить и после этой диссекции приступим к основному этапу оперативного вмешательства вот я выделил пищевод передние боковые стенки мы видим вот это как раз суженный участок. Видите, выше этого участка сухостематически расширение. Как манжеточка прям есть. Это правая, это левые диафрамальные ножки. Перешли на кардию. И теперь по передней стеночке Нам надо подобным образом аккуратненько сейчас вскрыть стеночку пищевода как раз прозвольный и циркулярный слой до подсвеческого слоя. Вот тем самым рассечь этот стеноз. И далее сделаем пластику желудку на бизоны, чтобы не возник рецидив у нас. Вот вы видите, я сейчас рассек продольный слой. В глубине раны циркулярный слой. Вот здесь, где нет этого слоя, это вот уже подслизистая оболочка. И вот таким подобным образом мы должны аккуратненько зайти под вот эти волокна. Вот эти вот аккуратно не просечь без вскрытия просвета пищевого. Вот так тоненьким-тоненьким монополярчиком я все это дело рассекаю. Вот смотрите, я закончил сейчас кардиомиовтами, экстрамукозную, да, вот это слизистой с постлистой оболочкой. И очень высоко за линию стеноза рассек продольный циркулярный слой, Опустились вниз до радиального отдела желудка и примерно на 4 сантиметра ниже корги еще опустились вниз. Мы этот этап основной сделали, и теперь сейчас будем закрывать этот дефект непосредственно стенкой желудка в модификации Волкова. Я подвел фундальный отдел желудка, видите, развернул, и сейчас подшиваю к латеральной части разреза, фиксируем на одну сторону этого фундального отдела и прорежем шовчиком чуть поближе, ну, вот, а потом будем закрывать. Вы увидите, как это сейчас будет красиво выглядеть. Другую часть этого фундального отдела сшивать его вот к этой краю раны и непосредственно за адвентицию этих слои Таким образом я сейчас буду все это фиксировать. Я сейчас заканчиваю подшивание стеночки желудка к латеральному краю разреза с одной стороны. Сейчас мы будем формировать завершающий узловой шовчик. Вот, и переходить будем на другую стеночку с вами. Таким образом мы это все делаем. Я закончил, видите, шов медиальной стеночки. Теперь две ниточки между собой связываем Раз, от одной и второй стенки, то есть мы полностью циркулярно закрыли наш дефект вот таким образом интерпропоральным завязываем узелочки. Сейчас мы удалим зод, ушьем ножки диафрагмы, которые мы просекали. Вот и я покажу вам окончательный вид оперативной вмешательства Рассеченные ножки диафрагмы надо обязательно сопоставить между собой, потому что, если этого не сделать, то у пациентки может быть грыжа пищеварного отверстия диафрагмы, поэтому мы обязательно сопоставляем и ушиваем. Вот смотрите, я закончил шовчик той стеночки, видите, он там глубоко, а теперь расположил стенку фронтального отдела желудка на нашей ране и подшиваю ее в другом крае.